всем привет с вами даркинг и мы будем снимать с вами тапс продолжение компании мы остановились вот на этом уровне так у нас меди так тут у нас щитовики и сарисы они вроде бы какие-то мощные это наверное мощная команда так Ладно. Против них эти не сработают, а, наверное, сработают мечники. Вот так и вот так. Стоп. А катапульты же меня еще и немножко разносили. Давайте их попробуем. Куда едешь? <свист> Куда? <свист> Господи, ну зачем так делать? -то? Это пульт-то. Так, ладно. Проезжаем сюда. Все. Блин, что-то мои юниты так тупят. Короче, не знаю, что с ними, но, наверное, какая-то недоработка. Так. Ну, тут снова катапульта все порешает. О, блин. Вот, допустим. Почти Сейчас все громадные честности. Так. Вот так и вот так. Нормально. Все, погнали. Угу. Мечники, щитыки. Пошли. Так, атакуют. Угу. Ну, вроде бы нормально. Все справляются. Хотя я бы так и не сказал. Да. Возможно, пройдет. Него... Угу. Понятно. Блин, тут не хватает шкалы жизней. Это бишь ХП. Так это мы его уже зарешали. Ладно. Допустим. Так. Нет, это не сработает. что ж, ладно, давайте снова так же. Ну, все, И это все. Они проиграли. Зато как красиво. Ладно. Следующий. Новая локация. Прикольная. Опа. Так, стоп. Надо вспомнить, что это. А, это баллист Так. все, ладно, погнали. Мне вроде бы должны быть очень сильно инбаланс. Поэтому я вот так все делаю. И вот тут одного короля. Еще вот так. Надеюсь, что это все будет так хорошо. Опа! Угу. Нормально тебе покажется. Ой, как хорошо! Давай, давай, давай, король, король, давай! Бан. Стою. А можно нас сплащать? Нет, видимо, нельзя. Ладно. То может еще и сработать против катапульт. вот так мы узнали то что это пойдет на мясо так но только нужно еще больше вот так примерно у меня уже есть другая тактика то щитовика они же быстрее Поэтому они... А, пока. Так, не понял. Не понял. А. Стоп. <соединяющие> Вообще обидно. Что-то у нас такие не получилось. Может быть, три катапульта. Сейчас, подождите-ка. <звы> <звы> Нет, это не сработает на этой стену. это должно быть сработано, но. Не понял так ладно не косы окей нет что у нас вообще ничего не получается ладно тогда дофигище лучников все поехали Нет, тихо, mm. нормально. А, так мы уже сто процентов победили. <гл> это было опасно. <гл <hindense> так, это меня ми... это мин. Так, это миноптавр. Хм снимется рейс. что их бы победил? это то то нет. Удачи снова. Так. Они... Они очень сильно имбалатные. И очень сильные. Так. Тащите, лучники, давай Нормас Так, ладно, дальше Опа-на Это уже что-то ледяное Вот оно, это все угу. Ладно, нашли Минотавр Минотавр но Тут еще и ледяные, видимо, лучники Да Окей <íb> <other> Странно вообще Так Что делает Зевс? Так, просто проверим М -м -м -м. Неплохие вещи Ладно, это значит, тут будет. А за ними Сарисы. Точнее, за ним Сарис. Короче, вы поняли. Стоп, час. Неплохо. Так это еще кто? Медведь с топором. Ладно. Да. Полисты. Давайте. Я я надеюсь что я не проиграю. У! Стоп, один. Это. Остался только... Ну, только. застряли. Ой, как же хорошо. Ладно, а дальше. А тут, наверное, только Зевсы, и все. Ну, еще и несколько этих Хотя нет. Вот этих. Все. Пошли. Нормально. Видимо, у них много хп Одного убили Два их Плохо. Так, ладно. Что эти делают? Выпускают, что ли, змей? То тестировать. Да, они выпускают змей. Так, значит. троих спереди. А нет по бокам далее одного зевса Сарис, и за нимиете не сделаем так и сделаем вот так мне кажется это будет нормально вот погнали <г hashtag Bash> Мы выиграли. Хорошо. видимо неплохая ладно давайте я это сфоткаю пожалуй как-то нужно ракурс такой хорошенький но неплохо все готово а уже все ладно подписывайтесь на канал с вами был dark Kings. всем удачи и всем пока